Абсолютную влажность воздуха измеряют с помощью гигрометра. На рисунке А показан внешний вид конденсационного гигрометра, а на рисунке Б гигрометр в разрезе. Этот прибор состоит из прикрепленной к стойке металлической коробочки 1, передняя стенка 2, которой сделана блестящей. В коробочке имеется отверстие, через которое в нее вставляют термометр 3. В другое отверстие плотно входит трубка, присоединенная к резиновой груше 4. Коробочка окружена полированным кольцом 5, отделенным от нее теплоизолированной прокладкой 6. В коробочку наливают эфир и продувают через него воздух с помощью груши. Эфир быстро испаряясь охлаждает коробочку, и ее поверхность запотевает. Это происходит потому, что водяной пар, находящийся в воздухе вблизи коробочки, при понижении температуры становится насыщенным. Эта температура называется точкой росы. Измерив с помощью термометра точку росы, по таблице определяют давление или плотность насыщенного пара при данной температуре. Это значение и есть абсолютная влажность воздуха. Относительную влажность воздуха можно измерить с помощью психрометра. Психрометр состоит из двух термометров, резервуар одного из которых обернут куском ткани, опущенным в воду. Таким образом, один термометр, влажный, показывает температуру влажной ткани, с которой испаряется вода, а другой, сухой, температуру воздуха. Поскольку при испарении жидкости температура понижается, то показания термометров будут разными. Зная показания сухого термометра и разность показаний сухого и влажного термометров, можно определить относительную влажность воздуха по психрометрической таблице.